Моя малышка после купания в этом бальзаме моментально засыпает. Можжевельная, ромашковая и сосновая вода оказывают мягкое антисептическое и противовоспалительное действие.